Всем привет, друзья! В этом видео я хотел бы с вами поговорить на тему выборов в Соединенных Штатах Америки и определить с вами, кто же лучше подходит на эту должность. И для этого я вам расскажу предвыборные обещания двоих президентов, Хиллари Клинтон и Дональда Трампа. Поехали! Итак, начнем, пожалуй, с налогов. Наверное, не все знают, но в Америке есть 7 ступеней налоговой системы. То есть, когда вы зарабатываете а, определенную сумму, например, до 10 тысяч долларов, вы платите 1%, 1 ставку. Когда вы зарабатываете больше, то уже с той разницы вы платите больше процент. И так далее. Итак, так 7 ступеней. И доходит аж до 39,6%. Это максимальная процентная ставка налоговой системы. Так вот, Трамп хочет сократить эту налоговую систему из 7 ступеней до 3% сделать только 12 25 и 33 процента он также хочет отменить налог на наследство и снизить корпоративный налог с 35 процентов до 15 Трамп хочет увеличить расходы на армию и инфраструктуру сша но ежегодно понижая расходы на один процент и это также не коснется программ социального страхования и помощи пожилым людям его план позволит семьям вычитать расходы на уход за ребенком в счет подоходного налога, а также обеспечит дополнительную поддержку малообеспеченным людям в счет налогового кредита. Трамп также предоставит матерям 6 недель оплачиваемого отпуска в счет страхования в случае потери работы. Трамп начал свою предвыборную кампанию со слов, что хочет возвести стену между США и Мексикой и также утроить число пограничников и ввести штрафы за просроченную визу. Трамп сказал, что займется депортацией людей, которые проживают в Соединенных Штатах Америки незаконно и тех, которые совершили преступление, а также тех, кто недавно приехал и остался по истечению визы. Насчет России. Трамп пока не знает, как будет слаживаться его отношение с Россией, но он сказал, что это будет очень ужасным. Хотя до этого предрекал, что у него будет слаживаться очень хорошее отношение с Путиным и сказал, что он является более лучшим лидером, чем Барак Обама. И также он хочет ввести пошлины на товары из Китая. На этом я сказал более-менее самые важные факторы предвыборной кампании Трампа. Теперь перейдем к Клинтон. Клинтон хочет повысить налоги для богатых. Она придерживается позиции Уорна Баффета, который призвал к введению фактической 30% ставки для людей, которые зарабатывают более 1 миллиона долларов в год. Также она пообещала дополнительно ввести 4 налог для людей, которые зарабатывают более 5 миллионов долларов в год. А также она сказала, что введет налог на наследство. Также Клинтон пообещала, что в течение 100 дней после того, как ее выберут в президенты, она обнародует план по реформированию инфраструктуры, что создаст новые рабочие места. Также Клинтон обещает, что она пустит часть налоговых средств на то, чтобы обучение в муниципальных колледжах и университетах стало бесплатным. И чтобы студентам не нужно было залазить в долги и потом их отдавать в течение всей жизни, как я уже говорил в прошлом видео. Также Клинтон пообещала опять же в течение 100 дней после того, как ее выберут в президенты, создать новую реформу, которая позволит всем нелегальным иммигрантам получить гражданство. Также Клинтон пообещала, что займет более жесткую позицию к России, чем Трамп или Обама. Это связано с тем, что Клинтон считает, что за атакой связанной на компьютерную систему демократической партии стоят российские хакеры, которые пытались повлиять на результаты выборов этого года. Друзья, на этом все. Я рассказал вам все самые интересные и важные предвыборные обещания обоих президентов. И я надеюсь, что эта информация была для вас очень полезной. И в скором будущем мы узнаем уже, кто станет новым президентом Соединенных Штатов Америки. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Ссылка будет в вот этом углу. А также смотрите мое предыдущее видео вот здесь. На этом все. Спасибо за просмотр. Пока.